Здравствуйте, подписчики моего канала. С вами снова я. Я хочу провести краткий обзор по, моей, по моему крятнику. Вот теперь у меня здесь миники, но одна брамка затесалась. А так, в принципе, вот эти вот коричневые p 11, вот эти беленькие это B33 или ну, в общем, короче, тут пару лигорнов. кстати, несутся очень отлично. П11 так себе. Не, не, не мясо у них, не яйца в принципе. Считаю, что как-то мне не очень они. Брама вообще для яичножестности просто никак. Ну и петушок легорновский, а он. Мини-месная там одна записалась. Они у меня перебегали. Перебежчики. Так. Идем далее. Что у нас здесь? У нас здесь петушок P11. Вот коричневый. И три мини-месных. B66. Это у нас будет суп. Также вот мораны. Но от этих девок я хочу избавляться потому что яйца у них конечно вкусные все вкусно но несутся довольно мало им нужно тепло более прихотливые они товарищи короче меня в принципе сейчас не особо устраивает. Я немножко сокращаю курятничек на зиму. И хочу оставить одних только B66. Вот они девочки. Несутся исправно. В любое время года. Всегда с яйцами и всегда много. Едят не так уж и много, в отличие от других. В принципе вот это меня больше всех в курах устраивает в принципе считаю что более подходящие кандидатуры в и быть не может вот их и буду разводить и оставлять ну и еще b-33 возьму лига мини лигорнов тоже яйца несут исправно и хорошо в принципе, тоже устраивают, будут тоже разводить. Вот две породы. Так сказать, или, точнее они не полные породы, потому что буквенное обозначение. Но вот их буду оставлять. А всех остальных. Тут. Так, а это вот мои дюки. от этого я оставил дюка. Был самый маленький. Теперь вон какая туша. Девчонок у него море. Надо тоже сокращать голове Жрут как лошади. А, сейчас осталось 9 штук. Короче, мешок мешок свиного комбикорма сжирает в лёд. За пять дней. Нет, за 7. За 7 дней мешок свиного комбикорма. Так что будем уменьшать по товарищей. Все, всем спасибо. Всем пока.